Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Вы на канале Людмилы Пантелеевой. Сердечно благодарю всех за поддержку, отзывы и подписку. Новые правила Ютуба мотивируют нас не расслабляться. И хотя я понимаю, что монетизация моего маленького канала никоим образом меня не обогатит, все же эти правила дают стимул для работы и творчества. Согласитесь со мной. Желаю всем успехов в развитии и оптимизации своих каналов. Мы многому учимся друг у друга. Пусть эти нити общения не ослабевают и дают нам новые идеи и знания в интересном и термистом постижении просторов сети интернет. Желаю всем взаимоподдержки и удачи. С вами была Людмила Пантелеева.